Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Дорис Костио Мендоса, трансформационный тренер, коуч и нумеролог. Сегодня я хочу рассказать вам об интереснейшем тесте, нумерологическом тесте, который показывает уровень развития вашей души. Итак, приступим. Для того, чтобы подсчитать уровень развития вашей души, вам необходимо последовательно сложить все цифры своей даты рождения. Например, если человек родился 6 апреля 1972 года, мы по очереди складываем число 6, месяц 4 и год рождения 1 день, 9, 7, 2. Получается 29. Есть еще один пример, когда человек родился 10 октября, то есть первых два числа у него десятки. В таком случае мы складываем их десятками. 10 октября 1976 года, и у нас получится 10. 10 плюс 10 октября плюс 1976 43. Еще раз обращаю ваше внимание, что при подсчете, число или месяц рождения не делятся на единицы и десятки. И дату и месяц рождения, состоящие из двух цифр, необходимо добавлять целиком. В итоге вы должны получить двузначное число не выше 59. Если двузначное число будет больше 59, его необходимо сложить еще раз. И что же показывают нам эти цифры? Двузначное число, которое у вас получилось, это ваша судьба. Это влияние скрытых высших сил, которые приходят извне. И это также итог того, что принесет вам ваше будущее. То, что заложено от рождения. И давайте посмотрим, в какую группу двузначных чисел вы попадаете. Это и покажет уровень развития вашей души. Итак, цифры от 0 до 9. Означает отсутствие как таковых кармических задач, кроме задач своего рода. Перед людьми этого уровня не ставят каких-либо целей на эту жизнь и не требуют особого саморазвития. Человек может заниматься в таком случае чем угодно. Единственное условие – что эти люди должны жить по совести и не заключать сделки со своей совестью. Следующий уровень от 10 до 19. Это значит, что вы должны основное свое внимание уделять развитию своей личности, именно личностному своему развитию, воспитывать в себе волю и совершенствовать свое тело и дух. Человека такого уровня прежде всего ждут земные дела, ему необходимо закрепиться и утвердиться на материальном уровне, а высокие материи не для них. Следующий уровень от 20 до 29. Человек этого уровня должен отрабатывать земную карму, опираясь при этом на свои истоки, на опыт и энергию предков. Вам следует развивать свою интуицию и научиться управлять собственным подсознанием, тогда реализация этих задач будет для вас гораздо более легкой. Следующий уровень от 30 до 39. Это уровень людей, способных оказывать влияние на сознание окружающих. И если вы находитесь на этом третьем уровне воплощения, то знайте, что ваше призвание в этой жизни – научить других людей философскому взгляду на жизнь, основам бытия, обучить других людей приятию окружающего мира и других людей, а также пониманию, что мир совершенен. Поэтому вам самим предстоит очень много учиться, чтобы потом передавать свои знания другим людям. Следующий уровень. От 40 до 49. Это высший уровень сознания. Человек, рожденный в этом уровне интеллектуал, философ, учитель. Вы должны стремиться познать высший смысл бытия, основы мироздания, и ваша цель в жизни выйти на новый уровень сознания. И последний уровень от 50 до 59. Человек пятого уровня является наблюдателем, как бы посредником между высшим разумом и людьми. Такие люди являются носителями сокровенной информации, и их цель ⁇ самосовершенствование, ⁇ выединение ⁇ Но это не значит, что принадлежащие к данному уровню люди всегда паенькие, светлые и чистые. Очень часто... Это баловни судьбы, которые получают все блага легче, чем остальные. И, к сожалению, часто можно наблюдать, как эти люди перестают следить за собой, воспитывать себя, свою душу и опускаются. Начинают жить, только потребляя. В будущем их в таком случае ждет расплата и падение на более низкий уровень развития. Также этот уровень обязывает вести такой образ жизни, который бы обогащал душу и облагораживал род самого человека. Теперь, мои дорогие, у вас появилось некое обобщенное представление о том, что вам уготовано в жизни. Но не торопитесь с выводами. Для того, чтобы картина будущего предстала яснее, нам с вами еще многое предстоит посчитать и расшифровать. С вами была я, Дорис Костео Мендоса. До новых встреч!